Всем привет! Меня зовут Алексей Кудрицкий, и мы с вами продолжаем разговоры о белорусском национализме, о том, как он появился и как, собственно, конструировалась белорусская нация на рубеже XIX и XX века. Собственно, в прошлом ролике мы говорили, как польские и русские исследователи открывали для себя Беларусь и белорусов как они проводили этнографические, культурологические и прочие исследования и понимали, что народ, который живет на данных территориях вот он не русский народ, и, ну не совсем русский народ и не совсем польский народ и каждый из них стремился как бы находить ä, те или иные факты, которые роднят его с тем или иным скажем так, более историчным народом, если говорить в терминах Скажем так, теории нации, которые уже немножко устарели Но хотелось бы начать с цитаты Ганса Кона вот, Который в своей книге «Идеи национализма» сделал такое замечание «Каждый новый национализм, получая первоначальный импульс От культурного контакта с иным старшим национализмом Искал обоснования и подтверждения своей уникальности в собственном прошлом В простоте и древности собственных традиций, противопоставляя их западному рационализму если мы будем говорить о классическом рассказе, о белорусском национализме, то ответ, ну, может показаться, что, в принципе, эта фраза вполне себе применима. Потому что у нас есть национализм польский со своими героями, и из него, как бы так, естественно, выходит национализм белорусский, на что некоторые российские националисты любят э, намекать, что вот посмотрите, они даже на латинице пишут вот. И у них в героях Тодоуш Костюшка, Адам Мицкевич и прочие ребята, которые только родились и выросли на территории Беларуси, а так с Беларусью и белорусским народом имеют в целом мало, мало общего. Но. Есть и другая сторона, скажем так, этой фразы, и сегодня мы с вами поговорим о западнорусизме. О западнорусизме в Беларуси принято говорить либо плохо, либо никак. Связано это с тем, что в начале 20 века Александр Цыскевич издал такую работу под названием «Западнорусизм. Очерки из истории общественной мысли на Беларуси», вот, в которой, собственно, этот западнорусизм очень так основательно раскритиковал, показав его связь с русификаторской политикой Российской империи на белорусских землях. И, собственно, тем самым показал, что вот любой, кто ассоциирует себя с данным движением, он автоматически встает на защиту царизма и всего этому вытекающего в рамках этой теории Уварова о самодержавии, народности и прочем. Собственно, в начале 21 века это немножко подвергли сомнению. Например, исследователь Валерий Булгаков в своей истории белорусского национализма пишет следующее. «Я же хочу показать, что первым белорусским националистом, это значит человеком, который пользовался модерным понятием Беларуси как этнокультурной категории, был, если пользоваться идеологическими рылками монархист, имперский историограф и православный реакционер Михаил Каилович, чей вклад в белорусскую идею сопоставимый, если не больше, из-за вклад Винсента Дунина Мартинкевича». Собственно, что такое западнорусизм, как он появился, почему он важен для рассмотрения и становления белорусского национализма и так далее. Если говорить об счет, то западнорусизм — это такая теория или комплекс таких идеологических и методологических подходов, которые рассматривают Беларусь и белорусский народ в контексте русской истории и русского народа, которые признают белорусов за одну из ветвей, три единого русского народа, состоящего из белорусов, великорусов и малоросов. В принципе, эта теория появилась не сразу, и первоначально народ был двуединым. То есть призна... русские импер... имперские власти признавали только два народа в составе большого русского народа. Это великорусский народ и это малорусский народ, проводя границы, например, костомаров где-то вот по середине. И... Появление третьего народа в этой вот концепции — это довольно большое завоевание, которое сделали западнорусисты, но об этом позднее. Собственно, идеи западнорусизма, можно сказать, были естественными на этих территориях, потому что с момента появления Речи Посполитой, с начала религиозного гнета на территории Речи Посполитой в отношении православного населения, который вот особенно усилился с унии 1596 года, — Многие крестьяне, ну, шляхта, она активно окатоличивалась и полонизировалась, а многие крестьяне, как бы, своей веры стремились не менять, видели в этом всем происки панов и так далее, вот, и тем самым питали определенный такой пиитет к восточному соседу, к московскому княжеству, а потом русскому государству. Вот, в том, что они являются как бы защитниками православной веры, защитниками языка, вот, и не стремятся навязывать какую-то свою прежде всего веру, вот, потому что она как бы естественна. И в принципе взгляды о единстве народов скажем так, русского государства и вот западно-русского населения, если говорить в терминах западно-русистов Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, в принципе, господствовали на протяжении нескольких веков до разделов Речи Посполитой. Но, тем не менее, сами идеи западно-русизма появляются вот именно на рубеже 18-19 веков. Это связано с обострением диссидентского вопроса в Речи Посполитой, когда появляются авторы, которые пытаются обращать внимание на положение православного населения в Речи Посполитой, которые пытаются указывать, что им необходимы такие же права, как и католическому населению. Но, в принципе, это пока только зачатки западнорусизма. Непосредственно же западнорусизм связан с восстанием 1863-1864 годов и небольшим периодом перед этим, который вот как раз после того, как Русские исследователи нашли Беларусь, они пытаются встраивать ее вот в этот контекст, который уже существовал в российской историографии. Но такой исследователь, как Алис Смоленчук, связывает активную поддержку российским государствам западнорусизма именно с восстанием 1863-1864 года. И... Связывают это со стремлением российских властей показать зарубежному обществу то, что эти земли не являются польскими. Да, здесь проходили какие-то действия, да, здесь есть какие-то партизаны и так далее. Но в целом претензии Польши на территории Беларуси и Украины являются необоснованными. И это, в принципе, подтверждается тем, что атлас западнорусских губерний, который был издан в 1863 году, то есть, как раз еще во время восстания. 1863-1864 года он был составлен Эркертом, и он впервые вышел на французском языке, и только после он вышел на русском, что, собственно, говорит о том, что первоначально аудиторией этого атласа должна была стать западная аудитория, которая, собственно, на русском языке не считала, а на французском вполне себе. И в это же время, в 1863 году, выходят, написанные анонимным автором, но при активной поддержке администрации Виленского военного генерал-губернаторства, рассказы на белорусском наречии. Сам автор, как я уже сказал, анонимен, хотя Олег Латышонок считает, что их автором был Игнат Кулаковский, который представитель Министерства народного образования в белорусских губерниях. Анонимность исследователи трактуют тем, что... Он боялся быть исключенным вот, из общества своих, потому что написал такую книжку, да еще на при поддержке э, э, Вилленского военного губерна, генерал-губернаторства, которое давит восстание вот, тут можно было очень легко прослыть предателем. Что, собственно, было в этой книжке? Например, было следующее: а мы и сами за поевны зовсем не ляхим, мы сами по народ особный белорусы. Или еще. А русская мова не только по ней, у разговоры, а в книжках и усих судновых паперах короли польские писали для Литвы и Белоруссии законы по белоруску. То есть, в принципе, эта книжка, она рассказывала белорусам на территории северо-западной губернии о том, что они белорусы, отдельный народ. Да, она связывала это с русским народом, и в принципе там эти понятия взаимозаменяемые, но главное было показать, что они не поляки, а белорусы. И что еще интереснее, что эта книжка с 1863 года была рекомендована для чтения в народных школах, то есть для распространения в массах. Российские власти в это же время думали создавать и журнал на белорусском языке для крестьян Но это не было сделано А в 1870 году выходит словарь белорусского наречия Который был составлен насовичем Я в прошлом ролике говорил о том, что Иван Григорович Начал работу по подготовке этого словаря Но умер и, соответственно, не смог довести дело до конца Это дело было доведено Носовичем Собственно, у нас появляется уже какая-то какая-то кодификация той народной речи, которая существовала на данных территориях. Им в предисловии к словарю говорилось следующее. «Белорусское наречие, которое является господствующим на обширном пространстве от Немана до Нарева, от Верховьев Волги и от Западной Двины до Припяти и Ипути, которым говорят жители северо-западных и некоторых частей смежных с ними губерний или тех местностей, которые некогда населяло Кривическое племя, уже давно обращало на себя внимание отечественных филологов по уцелевшим в нем драгоценным остаткам старинного языка». То есть уже в 1870 году. В принципе, появляется описание и границ населения белорусского народа. В 1864 году в Вильне начинает издаваться литературно-исторический журнал «Вестник Западной России». Первоначально он был создан в Киеве, но потом он переехал в Вильну вот, И, собственно, там агрегировал вокруг себя такой круг авторов, которые рассматривали вот, историю, Белоруссии, историю в целом Западной России, как вот часть такой русской истории и с позиции того, что вот как бы было несколько центров, например, объединения Руси и так далее и тому подобное, там разные заметки писали о положении православного населения в Речи Посполитой. В целом, довольно скоро этот журнал стал реакционным, вот, тоже вот за веру царя и Отечества и все дела, но сам факт того, что появляется периодика, которая в целом посвящена проблему именно Западной России, здесь довольно показательна. Ну и говоря о западнорусизме, нельзя обойти такую одну из самых ярких сторон западнорусизма, это западнорусскую историографию. Вот. Наиболее важным ее представителем, в принципе, которого называют и таким основным идеологом западного русизма, стал историк Михаил Каилович, которого можно вот, назвать действительно, наверное, самой важной фигурой на протяжении вот, всего существования западнорусизма. русизма. Он очертил границы белорусского народа, охарактеризовав в Оксаковской газете «День» их следующим «Белоруссия — это все то племя, которое говорит белорусским наречием». Ну, в принципе, незамысловато, но, в принципе, отражает именно модерный подход к определению нации, о том, что как бы, в основе нации лежит прежде всего язык, и опять же, если мы обратимся к тому же определению Богушевича и к тому, к чему он апеллировал, то есть не забывайте, мовы наши, как мне умерли, вот. умерли, то здесь, в принципе, подходы что Богушевича, что Кайловича в определении того, кто является белорусом в принципе одинаковы. И во второй половине XIX века начинается истори историографический бум, всплеск интереса к истории Западной России. И что здесь интересно, что именно здесь закладывается понимание Великого княжества Литовского как русского государства. Это всячески подчеркивалось этим исследователям, и даже писали, что Кайлович в своих работах, так небрежно чередует слова «литвины» и «белорусы», будто бы он хочет вытеснить литовцев из истории Великого княжества Литовского и показать, что на самом деле Великое княжество Литовское было русским княжеством. И в этом, собственно, мы сможем узнать и в более, так скажем, современной белорусской историографии разного качества, скажем так. Вот. И особенно таким интересным примером Почему это важно и почему разговор о западнорусизме в контексте рассказа о белорусском национализме важен? Это является примером Митрофана Довна-Розопольского, историка, который начинал как западнорусист либеральных взглядов, который написал несколько работ по истории Западной России в конце 19-го, начале 20 века, а в связи с подходящими революционными событиями 1905 х и прочих годов вот, он уже становится на позиции национального возрождения, а во время русской революции он уже в комиссии БНР Белорусской Народной Республики о создании первого белорусского университета. Собственно, вот так вот человек, который как бы сначала был западнорусистом, внезапно становится таким белорусским националистом, причем, если говорить советскими терминами, белорусским буржуазным националистом. И... Если мы посмотрим на западнорусизм в контексте вот того подхода, который предлагает Бенедикт Андерсон, мы увидим, что западнорусизм был очень важен для становления белорусского национализма, потому что он начертил многое из того, что, собственно, является важным для конструирования наций. То есть появляются карты, на которых обозначается ареал расселения белорусского народа, появляются в административных и прочих документах обозначения белорусов как отдельной этнической группы появляется литература, которая направлена прежде всего на белорусов местных и на белорусском языке, появляется периодика, которая формирует круг читателей и круг писателей, которые пишут о белорусах и которые читают, собственно, о белорусах. Тем самым появляется такое воображаемое сообщество. И, собственно, как мне кажется, без этого путь становления белорусского национализма был бы ну, чуть более долгим и не таким, скажем так, быстрым в начале 20 века, когда он, если бы он был завязан непосредственно на, например, представителей польской шляхты, которые пытались заигрывать с белорусскими крестьянами. На этом, наверное, закончим и в следующий раз поговорим о восстании Калиновского и влиянии его на белорусский национализм. Спасибо.